Ну а так друзья выходит наша кровля. Выходит великолепно. Все края, именно боковые части у нас совпали с этой каналой. То есть затекать по бокам в жизни не будет. Еще промажем там. И. таким образом обходим получается вытяжки квадратные чем их и удобно тут промажу и в жизни не потечет хотя оно и так уже не потечет Тут анка сарая получается надо ставить только вот с этой стороны уголок отвод воды то есть прикрутим сюда и туда все боковые все у нас получается совпали вот так с этой с канавкой и так везде. Так само здесь. Тут у нас канавка продолжается и там она дальше волна пошла. И также самое вот здесь. Вот. Тут в жизни не потечет. Ну и замажем. А уголок отвод воды только с этой стороны ставить. И все. Так уже. Так и сделаем. Что касается конька. Кто-то кто напишет, не хватило до самого конька до верха 8 сантиметров. Все, хватило, это мы специально так делаем. Я сначала делаю такую самопальную подложку под конек. То есть защищаю от снега, чтоб не задувало в эти волны. Защищаю, чтобы воду туда не забивало А конек, я считаю, он чисто для ровной воды только работает Вот идет дождь, без ветра он работает И как просто прикрытие Мы сначала подложку делаем Ну, у меня уже там, ну, как бы свой колхоз Как я делаю все Я и дома так делаю, на дому Нормально все работает не задувает. И здесь так сделаем и накроем все коньком. Конек у нас большой. 250 на 250 лопухи. Переходим на эту сторону. Тут будет проще. Не резать профлист. Здесь мы, конечно, подзаморочились с профлистом, чтобы угадать, чтобы не делать боковые вот эти планки, не выдумывать, не колхозить. Сделали все таким вот образом то есть в жизни по бокам не потечет. А оттуда просто отвод прикрутим отводную планочку с металла выгнутую с зеленого. Пазики Не, нормально. Ага. Да Так, последний На эту сторону Смотрим тут по пазикам Вот так Сань, пазик хорошо сошел. О, о, а так. Все. Слушайте, я края по ну да, ты крути края. Хотя бы так, один скат готов. Средний лист этой стороны. Как раз у нас получается на рыбу. да? Да. А здесь, друзья, вот это вот так называемая дырка. Здесь будет у нас коричневый, продолжаться вот так будет идти коричневый, сантиметров 20, коричневый ряд. Зачем коричневый? Ну, потому что рамки на окнах коричневые, углы коричневые, наружные и будет так само и вверх под крышей коричневый вот допустим как здесь коричневые рамки вокруг окон коричневый угол и здесь тоже будет идти коричневая вот такая вставка сантиметров 20 на всю длину короба я делать не буду но он не нужен потому что я коричневым подойду прямо под крышу край который от горы мы сделали вот таким вот образом Оставили волну, полторы волны, и загнули сюда, чтобы для ветров еще не задувало. Оно, стенка у нас получается от горы. С горы у нас ветра, поэтому сделали так. 15 листов пошло на эту сторону, и там лежит еще 15. Четко хватает, все, пики-пики. Вот таким образом сделали. Я думаю, нормально будет. Да, Сань? Да. Отлично. И для ветра, и для всего, для дождя. Все будет. И сторона тыльная, а лицевую сделаем красиво. закончили крышу и ту сторону полностью короче кровлю накрыли два ската, остается нам конек но ну, там с коньком по колхозе чуть-чуть надо чтобы не задувало снег и при сильном ветре и дождь и сделать также надо козырьки напротив каждой вытяжки на каждой вытяжке сделать четырех я думаю четырехскатные такие как бы козыречки ну что-то там тоже надо будет придумать и сам сарай 16, длина 16, ширина 8. И в основном делаю не для откорма, там спрашивают, сколько голов будет на сарай. Я не делаю для откорма, от мне там забить 130 голов и кормить. Это в основном как бы направление свиноматки у меня. Вот там штук 10, чтобы было свиноматок для начала. А там уже будет видно, как надо мне дальше что-то брать, надо дальше расширяться будет или нет, там уже будет видно. Также ну, на следующий год я планирую этот вот закончу этот сарай, на следующий год планирую, тут у меня рядом участок, Дозакончу документацию и на следующий год поставлю ангар. Или за этим сараем, или там аж возле гаража, возле своего двора. Но это будет на следующий год. Что я сделал? Перед тем, как крыть крышу, саму кровлю крыть. Я кинул сюда на всю на по центре три растяжки, три растяжки, потому что получается колбаса длинная, 16 метров, вот такие растяжечки, самопалочки. Тут лебедка, там тоже растяжка, самопалка. И потому что металл тяжелый. И при нагрузке уже жно, ну и шалевка об обрешетка, и сам металл, и вытяжка, оно все вес дает, и все равно нагрузка идет на стены, на расширение стен. А опор у меня пока здесь нету, самих клеток, перегородок на клетках нету, которые будут являться диагоналями для стен на заваливание. И опор самих нету, и чтобы, ну, перестраховаться, все равно, ну как бы подгрузили крышу. Ширина 8 метров, то есть перестраховался, кинул 3 растяжки. А потом поставлю опоры уже, когда загороды будут, уберу эти растяжки. Также здесь у меня вот на уровне 2 метра, вот так полностью проложится перегородка. Тут в перегородке будут двери уже в сарай, такие же двухметровые, как здесь. Проход по центру будет двухметровый. И здесь будет, ну типа коридора Справа у меня будет котельня Котел для отопления Ну и дрова где сложить там Слева просто Как бытовка, кабинетик такой 3 на 2 6 квадратов Ну вот по закладушку, где-то закладная Это будет кабинетик Тут в этом кабинете Тоже будет глухое окно в сарай, чтобы видно было, ну и свет, чтобы Туда просвечивало И так само в котельне Перегородки будут глухое окно. Пластиковые тоже туда они будут открываться. А эти будут открываться все вовнутрь. Также, что нам надо еще понутри. Там два листа. Вот они лежат. Прикрутим. Уже есть. И можно заниматься уже планировкой. Планировкой сам песок выравнивать. То есть планировать почву, так сказать. Планировать почву и также, ну, в первую очередь конек докрутить. Сам конек потом обрезать здесь по шалевке. Покрутить торцевые планки и заканчивать конек. После конька станем туда крутить вот это, где у нас получается щель между крышей и стеной. Там у меня снаружи будет коричневая лента коричневого профлиста 20 сантиметров, там 20 или 15 посмотрю а отсюда пойдет же утеплитель 10 сантиметров сюда будет вставляться и пошло и потом USB или там металл, что будет внутри потолок, подош... подошьем потолок получается, что покровли мы сейчас туда-сюда день денек закончим все моменты эти мелочи и займемся ну не внутрианкой а займемся вот этим фронтоном утеплять его обшивать также накроем бойню я видео отдельно по бойне сниму и будем заниматься нутрянкой. внутрянкой. внутрянка у нас идет заливка <coughs> и сами клетки вот это что у меня как бы напрягает я уже в поисках как бы ушного металла трубок всяких там профильков где-то какие-то ангары срезорные легкие то есть что-то будем искать что-то будем так сказать находить подешевле чтобы не новый брать металл на клетке потому что металла надо много именно вот эти все мелочи Ну все до... ну я думаю до мороза закончим но я не спешу не спешу мне прям прям до морозов спешить мне некуда. Делаем качественно, хорошо для себя, делаем с совестью. До Нового года сделаем это однозначно, просто что оно все стоит денег, а деньги откуда берутся? С того ЛПХ, что у меня есть, личное подсобное хозяйство с него вытягивается потихоньку и вкладывается в сарай. Поэтому я как бы не сильно... Понятно, были бы сейчас деньги, я вкинул за неделю, все сделал людей, нанял помощь там больше и... А так своими силами за работу платить не приходится. И то есть все устраивает. По ценовой политике он так и выйдет Не в пределах. Там, как я сразу говорил, там 115-125 тысяч где-то. Так он весь и потянет этот сарай. Там незначительно больше. И то я бойню тогда не считала, сейчас у нас и бойня будет. Бойню надо тоже заливать. Крышу накрывать. Шалевку надо докупить то есть вот такое здесь вот пойдет коричневая лента здесь коричневые углы, коричневые рамки вокруг окон и здесь поверху пойдет здесь коричневая лента сантиметров 20 и здесь торцевые зеленые ну вот так получается оно все Получается сарай сделанный Сэндвич панель только самодельная Металл, металл внутри 100 мм пенопласта И еще два утеплителя с отражателем То есть сарай по эффективности Будет очень хорош Там мне говорили Крышу накроешь, парилка будет Там холодно аж Тенек такой что даже прохладно, Ну Не то что прохладно, а холодно Внутри То есть крышу утеплим будет отлично, и по вытяжкам по вытяжкам вообще я довольный и рад, что сделал именно их 62 на 62 квадраты, у меня и три штуки я сделаю, если мне много будет вытяжек зимой у меня будут такие как бы задвижки надо, закрыл, надо там на одну треть открыл, ну то есть буду регулировать, много будет вообще закрыл, одну оставил и вверху козырьки там сетка, чтобы птицы не залетали ну, то тоже буду отдельно делать ролики. Вот на таком мы сейчас этапе. Вот такой у нас будет сарай для свиней. Сарай для свиней, ну, для десятка свиноматок и откорм там будет. Не знаю, сколько там десятков откорма. Вот так, по-любому, бытовка надо переодеться, там, покастрировать или подкусывать зубы поросятам, или покупировать хвосты. Котельня, по-любому, надо отопление Маленькие поросята топить. Есть у меня всякого хлама, много чем топить. Если не хватит, докупим. И протапливать каждый день понемногу, чтобы было в сарае тепло. Потому что их хоть и много будет, но воздух будет сырой, влажный. То есть эти пары, это конденсат. То есть лучше, чтобы была температура сухая, а не влага. Ну вот так, друзья. Держу вас в курсе, показываю каждый этап, который делаю. Вот на таком мы сейчас этапе укрыли полностью крышу. Вот так он выглядит. Красота. Не знаю, как на камеру передаться, но красиво. Очень красиво.